Друзья, всем привет из Франции, меня зовут Ирина, и я хочу оставить сегодняшний отзыв Мерамбеку. Bonjour, mes chers amis, je m'appelle Ирина, j'habite en France, et je voudrais faire un témoignage pour Mérambèque. Я вернулась вчера поздно вечером э, из шаманской бани, э, куда я ездила за 400 километров на два дня. Э, мне трудно объяснить, что это такое, потому что в России я никогда этого не встречала. Почему я об этом говорю? Потому что я приехала и проснулась сегодня утром э, в состоянии э, жесткого отката. Состояние, что называется, нестояния. Э, очень э, Такая большая слабость, головная боль, э, нежелание или желание ничего не делать, э, потеря какая-то абсолютная и э, непонятие от чего, что со мной. Ну, естественно, нашла тут же причину. Э, вот э, Баня прошла жестко, там было тяжело, э, вылезла вот такая вот, никакая, э, мертвая наполовину сказав себе, что больше никогда в жизни, и в то же время задав себе вопрос, почему, почему, почему, ответа не нашла. Сегодня вот сказала себе, почему такое состояние плохое, наверное, вот из-за бани, вот этот обратный эффект, откат такой после жесткой процедуры, очень мощной очистки, настоящее чистилище, где ты три часа остаешься в температуре 70-75 градусов, иногда даже выше. Нет, наверное, все-таки не выше. Но это не важно. Короче, непонятки такие. И решила вообще ничего, наверное, ничего себе не делать сегодня, вот побыть в карантине таком, пытаясь разобрать. Но опять-таки характер такой, нет, надо действовать. У меня такое состояние, что мне нужна проработка. И такое говорю, а может быть, вы меня проработаете сегодня, Я знаю, что он очень занятой человек, целитель, востребованный. И э, по, по воле <смех> Божьей наверное, его воли воли э, получила тут же ответ, э, что да, вот я сейчас свободен. Ага, значит, поехали, будем работать. И э, получилась очень э, классная проработка. Э, даже легкая такой некоторой игровой форме, а, мера, Мейрамбек, извини, мне помог разобраться, почему же мне такое состояние, почему мне было так плохо, так тяжело, от чего. И на самом деле от того, что ситуация моя сегодняшняя сложилась такой... Такой треугольник, мое отношение к бывшему мужу, отношение к мужчине, с которым я живу сейчас, дети между нами, и такой треугольник, как, как я вижу, что мне делать, как, как мне все это устаканить. и К тому же вопрос так складывался, что вот… Возможно, надо мне опять переезжать, возвращаться, чтобы быть ближе к детям, и от этого возникла паника, потому что не хочу, потому что вот надоели эти переезды, а надо, а надо пожертвовать собой, чтобы быть ближе к детям, и вот все это вот такая каша-малаша, и на самом деле вот после нашей проработки нашего сеанса Мирабек меня вывел к разводу вот этой ситуации, что за ней пряталось. И получилось очень здорово, и очень мощно, и неожиданно выплыли манипуляции, выплыло мое желание, какое-то неожиданное совершенно. И опять-таки повторяюсь, что все это прошло в в такой естественной, натуральной. Наирамбек очень чуткий мастер, чуткий целитель и очень искренний. Такое, такая искренность светлая в нем, которая очень банирует и зацепляет и трогает сразу, с ним хочется работать. Поэтому... Состояние какое после вот этого вы видите, мы закончили где-то час назад, и я захотела записать этот отзыв сейчас же по горячим следам, потому что прекрасно себя чувствую, не в эйфорическом таком состоянии, когда вот я уже это знаю, что там через час будет иначе. Нет, именно кирпичики в этой в этом здании которая называется Моя жизнь встали где-то там на свое место или скорее даже так пазлы пазлы до да, этой картины э проявились четче нашли мы э нет Мэй Рамбек предложил мне методику которая очень хорошо мне подошла чтобы гармонизировать этот процесс отпустить и э излечить и или отпустить его и, э и все встало на свои места, я себя чувствую прекрасно. Огромная душевная благодарность Мерамбеку и мои самые искренние рекомендации и пожелания рекомендации людям, которые в нем нуждаются, и пожелания Миарамбеку. Продолжать идти своим путем, потому что это очевидно, что он на своем пути. Так что пусть этот путь продолжается, расширяется, продвигается в, направлении, в желаемом направлении и принесет вам благополучие, полноту, свет, радость и много, конечно, денег. Благодарю вас. Намасте.